19 июня 2014 года, и наша компания проводит в гостинице «Паркин Пулковская» свою ежегодную конференцию, которая посвящена автоматизированной системе «Кобра». Данная конференция является 9 по счету. Конференция собрала довольно внушительный состав участников из четырех стран. конференции выступают как наши сотрудники, которые рассказывают о различных программных решениях для аэропортов о модулях по системе Кобра, о каких-то, скажем так, задачах, которые были решены нами. На конференции выступают также наши клиенты, которые могут реально рассказать о своем опыте использования программных продуктов, рассказать о преимуществах внедрения, рассказать о том, чего они смогли добиться, какие процессы смогли улучшить по результатам внедрения наших автоматизированных систем. Кроме того, участвуют также наши партнеры. Это разработчики оборудования компании Motorola и Samsung. Что привлекает в конференциях? Я выражусь русскими словами. Это наши конференции, конференции для наших людей, которые понятны нашим людям и нашему менталитету. Объединяет нас всех на этих конференциях, что компаний, что аэропортов, одно и то же. Поставщиков много, очень привлекательных предложений от импортных поставщиков очень много. Внедряется очень много инновационных технологий и всяких сказать, программного обеспечения удовлетворения достичь не можем. Постоянно находимся в поиске, постоянно встречаемся, обсуждаем, находим решения, находим их именно здесь. Почему? Потому что, ну будем так говорить, это пока, наверное, единственный такой вот реальный случай, реальный бренд, который нас всех здесь может объединить, и с помощью которого мы можем быстрее и эффективнее достичь взаимопонимания. Уже традиционно на протяжении... Последних нескольких конференций участниками, участниками являются как представители аэропортов, так и представители авиакомпаний, среди, среди которых есть наши клиенты и аэропорты, и авиакомпании. Часть участников ⁇ это потенциальные клиенты, которые заинтересованы в информации о наших программных продуктах, а также, возможно, в приобретении некоторых из них. А в своем выступлении об инновационных технологиях я рассказал, как мы решаем задачи по повышению эффективности деятельности аэропорта. Для этих целей мы широко используем веб-интеграцию наших продуктов. К примеру, наш мобильный перрон позволяет в режиме онлайн получать всю необходимую информацию прямо с перрона, где обслуживается в текущий момент рейса. Другое наше веб-приложение – это рабочий стол руководителя. Благодаря нему руководящий состав получает удобный, простой доступ именно к той информации, которая им необходима. И все это на экране уже привычно вошедших в нашу жизнь планшетов любой марки, будь то Apple, Samsung либо и фирмы. фирмы. Таким образом, Применяя современные технологии, мы достигаем цели взаимодействия с информацией максимально быстро и из любой точки мира. Спасибо. Я рассказал о том, как строилась работа при организации управления наземным обслуживанием. Авиакомпания Россия, как вы знаете, в последнее время занимается развитием именно наземного обслуживания аэропорта Пулка и приняла решение на развитие дальнейшего. Поэтому... У нас было поставлено несколько задач, с помощью которых мы должны были решить этот вопрос. С этими этим вопросами мы обращались в римск и плодотворная работа привела к желаемым результатам. Поэтому, вот, в общем-то, мой доклад был об этом. Вы знаете, я хочу сказать, что я не первый раз участвую в этой конференции. Я бываю и на других конференциях, которые также затрагивают вопросы программных продуктов именно и по обслуживания, обслуживания, не только. Я считаю, что эта конференция эффективна и продуктивна в плане того, что много, много приезжает участников на эту конференцию. Многие общаются, видят, обсуждают какой-то опыт свой, видят, какие продукты появляются на рынке. Поэтому я считаю, что она необходима. Ну, сперва хочется сказать слова благодарности, да, о том, что спасибо вам за то, что активное участие приняли в процессе подготовки к Олимпиаде и также... Само участие непосредственно в Олимпиаде, то, что поддерживали систему, что система не дала сбоя, хотя нагрузки были очень колоссальные. Про цифры говорить, думаю, неуместно. Все прекрасно знают, что цифры были очень большие для аэропорта, что э, эта программа, ваша Кобра, она... Первый раз, наверное, подвергалась таким большим нагрузкам, и эти нагрузки она выдержала с достоинством, перенесла все тягости, те, которые перенес и людской и простой народ, когда готовился к Олимпиаде, и когда непосредственно выполнял работы во время Олимпийских игр.